Здравствуйте, друзья, подписчики и гости канала. За моей спиной роскошный сельский пейзаж с уходящей вдаль дорогой. Почему я это показал? Да потому что так выглядит эта дорога, когда вам о ней рассказывают Харитонова, Желенков и бизнес-медиа. Но как она выглядит на самом деле? А давайте посмотрим. Вот этой дорогой вас поведут эти персонажи сквозь тернии предлагаемого ими бизнеса. Я имею в виду тех 20%, у которых хоть что-то будет получаться. Сегодня о том, что на самом деле произошло с успешным франчайзи, в кавычках, из Нижнего Новгорода. Как он старался выйти хотя бы в ноль в этом чудном бизнесе. И как Аня Харитонова попыталась нагреть поставщика конструкции на 150 тысяч. Однако переходим к разговору с Михаилом. Качество записи разговора получилось плохим, и несмотря на невозражение Михаила опубликовать наш разговор, мне придется пересказывать его вам. Действительно, Михаил был партнером в Нижнем Новгороде с 2015 по 2017 год. Это что касается подтвержденной правды. Далее то, о чем обычно говорят франчайзи на заре своего бизнеса, подбадриваемые франчайзером, об этом хорошо рассказала Елена из Перми. То есть, 3000 конструкций и почти все УК города, по факту, оказались полутора тысячами конструкций и одной управляющей компанией, правда, самой большой в городе, и несколько ТСЖ. Но и этого было бы достаточно, чтобы зарабатывать обещанные харитоновые миллионы. Но вот беда. Желающих размещаться на этих конструкциях не было. Поначалу какое-то время Михаилу удавалось пристраивать пятую часть конструкции под рекламу. Но этого не хватало, чтобы даже выйти на счастливый для данного бизнеса уровень при своих. 300 занятых под рекламу конструкций в городе с населением миллиона. Так что же имели в виду наши старые знакомые Аня и Женя, когда рисовали эти диаграммы с двумя с половиной тысячами конструкций? Какой город способен носить на своей груди такое количество щедрых рекламодателей? Город в 25 миллионов жителей? Но это была еще не беда. Беда пришла позже. Когда через некоторое время желающих разместиться на чудо-конструкции гения технической мысли не осталось ни одного. Вот Тут-то минусы в заработке многократно приумножились. Благодаря постоянной поддержке и консультациям со стороны директора ООО «Бизнес-медиа» Анны Харитоновой. Как эта самовлюбленная особа написала о себе на франшизе.ру. Дело в том, что, как и говорили другие франчайзи, рекламодатели возвращаться на этот носитель не торопились в силу завышенных расценок и низкой отдачи. Миф об очередной проплаченной Харитоновой статье на франшизе.ру развенчан. Но это не конец истории Михаила. Получилось так, как и говорил Александр что он стал поставщиком конструкций для бизнес-медиа. Но и тут Аня умудрилась все испортить, проявив известные качества своей натуры и попытавшись кинуть Михаила. При очередной отгрузке конструкций в Курск Аня поставила Михаилу ультиматум, что если он не назовет имя и координаты производителя, с которым она заключит договор без участия Михаила, пытающегося хоть на производстве конструкции заполнить ту дыру в бюджете его организации, что разворотила Аня, то она не оплатит ему поставку. Цена вопроса составляла около 150 тысяч рублей. Видимо, Ане не хватало на путевку в очередную поездку. Но Михаил успел отозвать конструкцию обратно, сохранив свои 150 тысяч и оставив нашу Аню с длинным носом. Это был первый случай, когда Ане не удалось объегорить партнера. Пользуясь случаем, обращаюсь к администрации франшизы ру Господа, сегодня я отправил вам очередное письмо с просьбой об отказе в сотрудничестве с бизнес-медиа, либо лицом ее представляющим. Первое письмо было отправлено полмесяца назад. В это письмо я вложил вот эту таблицу. За три года продаж данного продукта из 70 партнеров 50 отказались сотрудничать с данным франчайзером. Так на этом отсев не заканчивается, и 20 оставшихся постепенно перейдут в первую категорию. Или вы не сотрудничаете только с мошенниками, которых таковыми признал суд, а полученной от меня информация вам недостаточно? И не успел я написать эту фразу, как почтовик пикнул уведомлением о поступлении почты. Открываю свежую корреспонденцию и читаю. Мы ждем решения прокуратуры. Если она, рассмотрев все доводы по существу, примет решение о возбуждении уголовного дела или начале расследования, мы это примем за официальный ответ и будем в зависимости от этого принимать дальнейшие шаги. Спасибо за информацию. Мы наблюдаем за развитием событий и ждем официальное решение уполномоченных органов. Как мы и предполагали, франшиза РУ не работает только с уголовниками. А там продавай хоть такой товар, от которого через год отказываются 100% покупателей, лишь бы деньги платили. Поздравляем сервис франшизы РУ, занявший первое место в рейтинге в номинации «Самый неразборчивый выборе клиентов сайта». Ждем по этому поводу ответа от Бибос, Франчбук, других сервисов. На этом утренний выпуск новостей об истинном положении вещей в бизнес-медиа завершен. Подписываемся на канал, ставим лайки и оставляем свои мнения о том, какими словами пробудить совесть рекламирующих эту горе франшизу площадок и оградить пользователей от возможности стать беднее на полмиллиона миллион. Спасибо, что смотрите нас и увидимся в ближайших видео. Да, чуть не забыл, с 1 сентября всех школьников и особенно первоклашек.